Всем привет! С вами снова Окси. И это снова сборка Сефтеч. Пятый эпизод. И если вы помните, то в прошлой серии мы перешли в новую эру в первую. И нам открылись нормальные верстаки, сундуки и печки. В общем, куча всего. И надо бы это все сделать. Давайте начнем с верстака. Обычный ванильный крафт и ванильный верстак. Я хочу сжечь эти верстаки. Они мне не нравятся. Вообще. Потому что они очень часто ломаются. Ладно. Продолжаем делать себе приятно. Теперь сделаем печки. Ванильные печки. Понимаете? Правда, чтобы использовать печки, у нас топлива нет. Хотя можно попробовать сделать уголь. Древесный. С переходом в первую эру, мы получили возможность находить руду. С помощью проспектора. В первой эре... Нам доступно всего три руды, это уголь, олова и медь, чтобы их найти, нужно найти на земле образец этой руды, их тоже можно добыть, но если прокопаться вниз, то можно найти жилу этой руды, и там будет руды реально много. И чуть не забыл, мы же можем сделать нормальные сундуки, не вот это вот, а нормальные сундуки, да их можно уже просто сломать. Все равно потом отсортируем заново. Я тут вроде все отсортировал. Поставил 4 двойные сундука. Я думаю этого хватит пока что. А дальше... Давайте сделаем... Такой прибор. Глубомер. Он нужен для измерения глубины. Логично. Как он крафтится? Довольно прост. Просто. Готово. А дальше давайте сделаем каменную наковальню. А еще для нее можно сделать молот. И бить им по наковальне. Пригодится. Повесим его сюда. Наковальня готова. Ставим ее сюда. Нам даже дали второй молот. И давайте сделаем трубу для нашей печки. С помощью нее мы сможем выливать оттуда разные металлы. Которые будем плавить. Труба готова. Поставим где сбоку, сюда и заодно сделаем резервуар куда будем выливать жидкость а пока корова дробит мне костную муку давайте сделаем мотыгу крафтим резервуар и ставим ее сюда прямо сейчас мы можем сделать кведуки точнее специальные блоки хвидоков чтобы провести воду какого-нибудь источника прямо к нам. Можно будет найти какой-нибудь водопад или источник пещеры и оттуда провести воду к нам с помощью акведуков. К тому же нам на это намекают ачивки. Мяхо так. Я тоже несколько минут бегаю ищу источники, чтобы от них привести акведуки и... М -м -м -м. Классный тайминг. Только вот этот источник далековато от базы. И, ребят, для крафта акведуков нужны блоки глины. И проблема не в количестве, а в производстве блоков глины. Для того, чтобы сделать один блок глины, нужно положить 4 кусочка глины в пресс и подождать, пока корова пройдет два круга, И только тогда будет готов один блок. И я чувствую, это затянется. И надо бы сделать автоматизацию. Потому что каждый раз класть 4 кусочка глины в пресс это не очень. А мы его прямо сейчас можем сделать. Рубим немного дерева. Делаем 6 сундуков для крафта воронок. Делаем сами воронки. И еще шесть сундуков. Сначала сделаем автоматизацию для дробителя. Ставим сундук. В него воронку. Еще одну воронку направляем в гринстоун. И ставим сундук сюда. По идее, корову не должна задевать его. Давайте протестируем. Эм, да, работает. Отлично. В таком случае автоматизируем другие механизмы. И нам предлагают сделать специальную миску для смешивания разных вещей. Она довольно просто графится. Поставим ее сюда. И здесь мы можем удобнее делать тесто из муки и воды. И ачивки нас так мягко послают в измерения для монстров. Да. Нам придется сходить в мир монстров. Устанавливаем портал. Делаем такую же рамку, как для портала в Незар, И активируем его мечом. Надо подготовиться морально. Ладно. Давайте ворвемся в него. Ну, вот мы здесь. В мире монстров. Здесь очень темно. Без футиллов никуда. Мне интересно, здесь мобы такие же, как у нас? Или нет? Э, вроде обычный скелет. Да? Вполне так. Два скелета. Там еще зомби идут. Тихо. ой ой ой Что началось-то? Так, Давай-давай-давай домой. Ох. Я совсем не испугался. Все было под полным контролем. Ну и вот мы дома. Пора заняться акведуками. Я хочу прокопать тоннель вот из этой пещеры куда-то в эту сторону, чтобы просто не обойти через холм. Получился такая вот мини-пещера. Ну а дальше мы будем вести акведуки. И вот спустя несколько минут у меня получилось что такое. Вот на этом участке вода будет течь сама по себе. А где полублоки? Уже начнутся акведуки. И надо бы продолжить разметку. Корова доделала блоки. Эм, маловато. Надо еще накопать глины. Потом. Я тут сделал примерно дизайн акведуков. По бокам будут люки. Снизу будут стоять блоки акведуков. И каждые несколько блоков будут такие опоры. Просто чтобы постройка не летала в воздух. У меня... Закончился камень для постройки ахидуков. Надо бы выкопать хорошую шахту. Я решил копать вот такую шахту. Да, поехали. Ладно, хватит копать. И я выкопал небольшую шахту. Этого не должно здесь быть. Ладно, пора наверх. Хорошо, камень у нас есть. Но нет самого главного для производства хедуков. Это глина. Накопаем стаков 5-6. Давай, чуть-чуть. Вверх. Глины накопал. 8 стаков с половиной. Надеюсь, что этого хватит. Давай, прессуй. А мы пока сделаем канал для нашей печки. Не знаю зачем он нужен. Но давайте. Немного нашей любимой глины. Канал готов. И... Зачем он нужен? А, они не соединяются. А, давайте пока это уберем. Тем временем, акведуки почти полностью готовы. Осталось только пустить воду. Да. Так. Ломаем дерево. Вода потекла. Дальше. А если так. Мне кажется, Акведуки не работают. Походу нужно вести их от источника. Так, я заменил все блоки на Акведуке. Давайте пробуем теперь. Вода потекла. Так, Аквидуки работают. Отлично. ведуков есть максимальная длина и дальше мы сделать не можем <agency2> а что если что если поднять все это на один блок что, погuม, возможно сработает так я поднял на на один блок надеюсь сработает сейчас проверим открываем воду и и <nóialam actual noise> походу придется переделывать и я тут за кадром нашел еще один источник возможно он даже ближе чем тот М -м попробуем провести акведук отсюда ну, да, визуально он ближе так, спустя пару часов интереснейшего геймплея я наконец переделал акведук теперь он идет от того источника Сейчас спустим воду и проверим Открываем эм, Дубль 2 Все, вода потекла Так Вода до конца не дошла Как я и думал Ну ладно Сделаем поле здесь Я там все снес Теперь здесь можно пустить воду И спахивать землю эм, рыба Так, ну, вот такое вот поле у меня получилось, небольшое, теперь можно посадить арбузики, почему бы и нет, пусть растут здесь, ну, картошечку, ну и можно считать акведук готовым. Ой, ребят, я очень сильно устал за эту серию, особенно с этим акведуком. Я его несколько раз перестраивал. Ладно. Акадук готов. Надеюсь, его не надо будет перестраивать. На этом, кажется, все. Пишите комментарии. Есть, я считаю. Лучшие комментарии попадут в следующий 500. Ну и ставьте лайки. С вами был Окси. И пятый эпизод СФТЧ. Не болейте. Пока-пока.